Рено 2 литра, 140 лошадиных сил, установка ГБО мета, BRC. Заправочное устройство. Фарсунки. Жестко стали, вот на планках специальным. Все снимается, разбирается. Редуктор с датчиком уровня топлива вариатор угла опережения зажигания В максимальной комплектации от компании на газу .ру. качество установки на высоте, а цены вне конкуренции происходит установка, настройка сразу электроника программируется и вариатор параллельно что-то там смотрится Кнопку переключения по желанию клиента сделали вот здесь. Рядом с ключом. Аккумулятор снимали. Код нужно будет вводить. Найти где-то его в сервисной книжке или в гарантии. Где-то он там есть. Баллон встает на 90 литров. В данном варианте запаска на место не встанет. Если родную запаску ставить, то она не достается. Здесь вот приходится или вот, вот так выпиливать немножечко, то есть вот, ä, запаска заходит вот туда вглубь. И она не достается. Чтобы запаска полноценно досталась, нужно или баллон задрать очень высоко. И вот полочка это не встает. И баллон сюда немножечко выпирает. ну тогда можно. Как бы заморочиться и чтобы запаска доставалась. Но в данном варианте по желанию клиента приняли такое решение. Сейчас полочку аккуратненько подрежем, тут ровненько встанет и здесь будет лежать инструмент. По городу будет ездить без запаски, запаска будет ложиться в багажник только на дальние маршруты куда-то. Баллон синома на 90 литров вентиль Эмер с максимально безопасной, со всеми предохранительными клапанами, с вентиляцией все аккуратно надежно крепко вот так все это выглядит установка выполнена с учетом субсидий плюс клиенту выдадим карту от газпрома на заправку клиенту выйдет все это недорого и достаточно быстро отобьется в перми на данный момент 8 заправок проблем с заправками в принципе нет и в ближайшее время будут строиться еще. Помимо этого в регионах уже строятся по краю. В деревнях, в селах небольших. Ну вот. Инфраструктура расширяется. Все переходят на метан. Пропан у нас особо что-то не дешевеет. На данный момент 27 рублей. В некоторых регионах сейчас пропан стоит можно по 12 рублей заправляться. А где-то и дешевле со своими скидочными картами. Но пропан никак не регулируется, цены в том году 35, сейчас 15, вот так будет прыгать. Метан более стабильный вид топлива, то есть он 20 рублей грубо стоит, и скорее всего он там, ну на следующий год будет 21 стоит, к примеру. Не будет такого, что он там будет 30 стоить или 15, таких скачков резких с метаном не будет, более прогнозируемо. Если есть вопросы, пишите под видео. Постараемся всем ответить. Компания на газу.ру Всем пока.